Всем привет! Вы помните, что в предыдущем ролике мы обсуждали, что есть числа, свойственные только определенным планетам. Это 40 для Меркурия, 77 для Марса, 73 для, для Сатурна и число 90 я находила только у Юпитера. Пока что. А сейчас я хочу поговорить про группы чисел. Группы. Например, есть группа 31, есть группа 21. Сегодня про группу 21. Вы помните, что в фильме «Битва титанов» надо было собрать э, три волшебных оружия. Э, молния Зевса, тризубец Посейдона и виллы Аида. И казалось бы, это очень похоже на знакомый нам Пацифик, даже по планетам. Молния Зевса, Юпитер вот Нептун и Гарпун Нептуна но Аид Аид у нас ассоциируется с Плутоном. Где же Сатурн или Луна? Вот сейчас мы посмотрим. Сейчас будет загадочная группа под названием 21. 21 как, как отдельный символ, даже в песнях поется один из всех, одно из двух. 21 напоминает башни Близнецы, где было сперва две башни, потом они были разрушены и получ... на их месте поставили одну башню. 21 как отдельный символ. И мы в таком концентрате, и в принципе, их мы можем найти только у трех объектов. Только у трех. Даже у Марса нету. Я себе записала в тетрадке и даже... Смотрю, я пересматриваю снова. Только три объекта содержат 21 в принципе. Да еще и не просто содержат, но и высокую концентрацию. Луна, Мун на английском языке четыре раза по 21. Два по 15 солнечная система, 23 люди. Вот на этом месте и у Урана 23 и у Марса. У Меркурия у Урана и Меркурия на этом месте 23, почему-то другие числа нет. Итак, 21, а здесь 210, вот 0 убрать, и опять-таки 21. Получается продублировано, можно сказать, 5 раз. Такой акцент. Теперь смотрим. Сатурн дважды 21 дважды, а здесь еще дважды 42, 42 это 21 умножить на 2 то есть кратное число а здесь 3х21 вот 3х21 3 и дважды 42 5 раз усиленное число кстати 9,1,1 как мы видим это 119 это 17 умножить на 7 а 741 это 19 на 39, 19 коты, 39 собаки. Но сейчас про 21. Вот видим Сатурн и Плутон 21 4 раза, как и у Луны. И у Луны здесь 51, и у Плутона на этом же месте 51, 660, не знаю. То есть, что я хочу сказать, и в принципе число 21, и такой еще его усиленный концентрат мы находим только у Луны, Сатурна и Плутона. И вы, вы помните, как начинался 20-й год со спичей Дэвида Айка, он связывал Луну с Сатурном. Луну с Сатурном и, и с сатанизмом связывали но никто сюда не добавлял Плутон, а почему-то в фильме третий участник Пацифика был ассоциирован именно с Плутоном, виллы Аида, подземное царство, именно с Плутоном. А Плутон оказывается в одной числовой линии. Зона 51 – это что? И говоря о Плутоне, тут еще не случайное число 84 – когда я смотрела фильм «Дитя Осириса», то там был протокол 84 у тех, кто над, над тюремной планетой находится, то есть есть система, планета, подобная Земле, это тюремная планета. Они живут заключенные, и власти над заключенными производ, выполняют незаконные генетические опыты. Что-то пошло не по плану, и эта тайна могла быть раскрыта. Вырвались монстры и начали ходить по планете. Чтобы это скрыть и чтобы не получить штрафы в виде геноцида, было принято руководством решение уничтожить поверхность, в принципе, всей планеты. И это происходило по протоколу 84. То есть как бы тюрьма, ассоциация с тюрьмой. 51 21 как э, чье-то заключение опять-таки кого-то раскололо, кто-то мечтает вас соединиться и находится как бы в заключении. То есть Плутон, вот так вот, если взять вот этот блок из четырех чисел из шести, отличается таким интересным набором. И вот так получается фильм Битва Титанов. И версия Пацифика из того фильма прекрасно вписывается в один числовой ряд Плутон, Луна и Сатурн. И все это касается кого-то или одного существа, или группы существ, или целых армий, которые расколола где-то, и которые мечтают у вас соединиться. Слиться воедино. Также обратите внимание, что здесь отсутствует число 31 полностью. 31 присутствует во многих других гематриях. Это число хромосом у осла в гаплоидном наборе. И здесь его нигде нету, кроме Сатурна, у которого есть 93. Это число кратное 31, 31 на 3. Все, в остальных списках этого нету. Говоря о Плутоне, с ним такая интересная история. У него достаточно долго не открывали 4 спутника. 504, если я правильно помню, в словаре «Стронга» означает «безводный». Потом перепроверю. И он действительно безводный, у него азотный лед. Вот так вот у него долго не открывали дополнительных четыре спутника, которые являются банками воды. А вот на его спутниках есть вода. Конечно, все были расстроены, что его лишили статуса планеты. Но строго говоря, он примерно в три раза меньше Луны. Такая вот история. Это кажется игрой, это кажется игрой, но вот эта игра числовая единственная, которая объясняет, почему в Пацифике в тройном противостоянии или в тройном сочетании трех оружий присутствует именно символ Плутона. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!